Получение денег в Нижегородском кредитном союзе по программе займа в счет средств материнского семейного капитала занимает от 1 до 5 дней. 5 дней уходит на регистрацию права ипотеки в силу закона. Если вы выбрали программу, где деньги выдаются в день сделки на приобретение недвижимости, либо вы оформили займ на строительство индивидуального жилого дома, то здесь получение денег занимает пару дней. Не ждите, используйте сертификат законно.